А на чем едем? Посмотри, вон стоит! О, карета готова! Так, я спереди! А -а -а -а -а. Подождите, а такая ключи-то у меня? Давайте посмотрим. Вот посмотрите на них. Суетятся, как муравьи. Пофигу, на каком они сиденье сидят. На переднем, на заднем. Тут такая ситуация. Саня же должен спереди сидеть и снимать. Почему? Чтобы кадр лучше был. Понятно. О, садись, Саня, Саня. хорошие поездки, Саня, ненавижу тебя.